Антон Пятницкий. Сети аудиопьес «Суд Повелителя Времени». Призрак Прошлого. Часть третья. Автор сценария Даниэль Мучипов. О, что случилось? Ай! А, энергетические наручники, реагирующие на любую попытку ослаботиться. Что? Тож, неплохо, я доволен. О, привет. Извини, не сразу тебя заметил. Ха. Слушай, нет желания скоротать время за связкой беседой. Мы можем поиграть в пределки, правда не представляю, как можно победить в пределки. Ну скажи хоть что-нибудь. На какой планете мы вообще находимся? Ну вот, другое дело плохое начало для интересного разговора. А, погоди, ты сказал Пандер? Планета, на которой все население исчезло в результате загадочного катаклизма. Никто до сих пор и не знает, что именно там произошло. Я не знаю. Повезло мне с планетой. Всегда любил миры с строительство в прошлом. Я не постоянно напоминаю, сколь мало мы знаем о Вселенной. Мда, пытаюсь разговорить андроида. С таким же успехом я мог бы заставить такую отвертку воздействовать на дерево. Знаешь, какая любопытная мысль меня вдруг посетила. Кто бы меня сейчас не поймал, одно я знаю наверняка. Этому кому-то я нужен живым. А это значит... А! Что ты так что? Не даю ему получить желаемое. Немедленно остановись. А то что ты <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> <Вы> что теперь? Не знаю, как в жизни не обнаружит, длинник мертвых. Искусственная кома, приятель. В Академии меня учили, как остановят сердца. В следующий раз используйте стазистную клетку. Так, а теперь попробуем тебя вскрыть. А, теперь внесем какие изменения И готово. ваших приказов хозяина. И для этого мне не потребуется звуковая отвертка. Жду ваших приказов хозяина. Ладно, для начала хочу знать, кто меня похитил. Личность твоего бывшего хозяина. Что? Информация отсутствует хозяина. Хозяин. Ну хорошо, отведи меня тогда в Главный Центр Управления. Сможешь? Да, хозяин. Ах да, возьми. Тебе нужнее. на месте, хозяин, сейчас открою двери. Отличная работа! Ты меня не разочаровал, доктор? Ты? Нет. Нет, такого просто не может быть! Продолжение следует. Автор сценария Даниэль Мучипов. Режиссер и актер-доктор Антон Пятницкий. Записано и выпущено в 2023 году.